Рынок по-прежнему находится в зоне экстремального страха. Индикатор страха и жадности показывает нам отметочку 20. Индикаторы по главной криптовалюте нам показывают зону покупок. Индекс альт-сезона находится по-прежнему в средних значениях, показывает отметку 55. Давайте сразу посмотрим на доминацию. Доминация ушла на дневном таймфрейме в затяжное коррекционное движение. Обратите внимание, я говорю затяжное. Почему? Потому что волны у нас идут в нисходящей динамике. Я имею в виду волны моментума на индикаторе Market Cypher B. У нас внизу находится цена средневзвешенной объемом VWAP волна индикатора и мы сейчас двигаемся также money flow зеленым денежным потоком и намекаем на снижение и уход в красную зону. Также обратите внимание на индикатор тренда Trend score то он нам тоже показывает, что мы скорее всего отправимся вниз и нам потребуется какой-то коррекционный спад, прежде чем доминация начнет по биткоину прирастать. Но опять-таки, обращаю ваше внимание, что снижение доминации на рынке медвежьих настроений для альткоинов ничего хорошего в принципе не сулит. Они будут также в большем объеме снижаться, нежели чем главная криптовалюта. И сейчас мы находимся на поддержке уровня Fibonacci 41.47 дальше локальная FIBA у нас на отметочке 41.29 если прорываемся, 41.29, 41.22 два уровня локальных FIBA. дальше уходим на отметку 40.99, примерно 41 но я думаю, что скорее всего нам потребуется такое движение, поскольку 6-часовой таймфрейм все еще находится в коррекционном движении нисходящем я имею ввиду, и мы находимся в красной зоне по индикатору Score. но в глобальном масштабе я все еще считаю, что мы будем прирастать, поэтому если мы посмотрим с вами недельный таймфрейм обратите внимание да коррекция потребуется желтая волна вивап наверху ей нужно уйти в нижнюю динамику но мы снизу вверх двигаемся по моменту поэтому здесь мы можем еще двинуться на какое-то коррекционное движение как-то вот так вот после чего скорее всего мы по биткоину будем прирастать по крайней мере с началом нового болурана в большей степени большинство игроков на рынке предпочтут откупаться битком я думаю в первую очередь я имею ввиду именно институциональных игроков за последние сутки было ликвидировано 18 с половиной тысяч трейдеров на общую сумму 48 миллионов долларов США и преимущественно потери несут шортовые позиции давайте также посмотрим что у нас с короткими длинными позициями за последние сутки у нас сейчас доминируют лонговые позиции но доминация незначительная 50,15% по лонгам Примаркет по NASDAQ отыгрывался в зеленой зоне обратите внимание 154 процентов. также у нас в зеленой зоне с небольшим приростом около пол процента идет промышленный Dow Jones и S&P 500 почти на 1% сейчас прирастает. Есть некоторая перегретость по дневному таймфрейму. Индикатор Market Cypher A нарисовал нам синий треугольничек, но при этом транскор все еще направляется в зеленую зону и мы еще не завершили формирование волны моментума на индикаторе Market Cypher B. И обращаю ваше внимание сейчас в сопротивлении у нас S&P 500 находится уровень Fibonacci это примерно на отметке 3828 3830 пунктов. Если прорываемся через эти уровни то следующим сопротивлением у нас будет примерно зона где-то 3950 и тирает 3970 пунктов S&P 500. Однако стоит обратить внимание, что у нас цена средневзвешенный объем на 6 часах. Вивап сейчас снижается с отметочки 12.41. Мы ушли на отметку 6.84. Практически потеряли половину этих значений на 50% снижения волны. И скорее всего нам потребуется коррекционное движение, прежде чем мы можем попытаться прирасти и уже находимся в перегретости все еще в зеленой зоне, правда, в бычьих настроениях Но какое-то время на 6 часах мы можем, конечно Прирастать и двигаться вверх Если говорить о высокотехнологичном Секторе, то на 6-часовом Таймфрейме у нас сейчас в сопротивлении Уровень Fibonacci 382 Локальный, где-то на отметке 11084 пункта И прорывая этот уровень, мы с вами, скорее всего Отправимся на 11300 11 350. Но обращаю ваше внимание, что тоже По цене средний объем У нас идет нисходящая динамика, правда, не такая Значительная, как по S&P 500, 1250 было максимальное значение на вчерашний день. Сегодня у нас отметка 10.07, то есть потеряли примерно 20 процентов. Снижение волны цены средним взвешенным объемом по индикатору Market Cypher B. Этот индикатор очень хорошо. Я имею в виду индикатор именно VWAP в этом индикаторе, поскольку в нем несколько составляющих, осцилляторов и индикаторов. И те, кто не знает, как устроен индикатор Market Cypher B, можете зайти в плейлист обучения и посмотреть там всю необходимую информацию. Если говорить на дневном таймфрейме, то мы видим с вами, что мы активно двигаемся снизу вверх. И у нас есть все шансы попытаться все-таки потянуться к отметке 11.360-11.350 к уровню Fibonacci дневного таймфрейма фрейма локального 236 ну а что касается промышленного Dow Jones, то мы находимся в бычьих настроениях по Трендскору. Индикатор может продолжать двигаться еще в этой зеленой зоне. На максимальных значениях практически находимся сейчас 9,87. 10 максимальное значение по индикатору. Да, у нас есть намек на продолжение движения. Индикатор марки Cypher A нам подрисовывает зеленую точку. Говорит о том, что мы будем двигаться дальше на вот этой полноценной свечке High и пытаемся прорваться через локальная FIBA. Отметка 31526 примерно пунктов. Если закрепимся в выше этой отметочки то следующая 618 золотое сечение локальное на отметке 32 115 потянуться туда у нас будут все шансы но опять-таки на мой взгляд на сегодняшний день именно nasdaq выглядит в большей степени в приоритете сейчас хоть и находится в зоне нейтральных значений то есть это некая мертвая зона индикатора тренд score но в целом мы двигаемся снизу вверх всегда когда движение идет импульсно либо снизу вверх либо сверху вниз у нас больше шансов все-таки дать более положительную динамику на имеется в виду индикатор тренд скор из важных событий этой недели у нас вчера была информация по китайскому сектору мы ожидали ввп все закрылось в зеленой зоне однако сильного прироста не было отыгрывали только сегодня у нас также плохие данные вышли по уровню безработицы в китае и у нас не очень хорошие данные вышли по пимой сша также хочу обратить ваше внимание что на этой неделе мы с вами в первую очередь в четверг ожидаем данных по ввп в соединенных штатах и в конце недели будем ожидать также информацию по индексам потребления, это будет и базовый индекс наличное потребление, и это будет индекс расходов на личное потребление ценовой. В общем, много интересной статистики выйдет на этой неделе, и поэтому мы, конечно же, будем реагировать на все, что происходит на фондовом рынке. Более того, стоит нам в первую очередь, конечно, ожидать в ноябре заседание Федеральной резервной системы и ужесточение денежной и кредитной политики, безусловно, повлияет на наш рынок тоже. Так же, как и любая оттепель и любые голубиные настроения придадут нам бычьи динамики, по крайней мере, локально. Сегодня мы увидел интересную статью, где речь идет об интервью президента Джи Morgan Чейз. В первую очередь хотелось бы отметить, что этот президент, его зовут Дэниел Пинто, родом из Аргентины и он как раз таки дает свою оценку тому, как ведет себя на сегодняшний день Федеральная резервная система. И, по его мнению она недостаточно ужесточила свою деятельность в отношении борьбы с инфляцией. Чейз вспоминает период до середины 75 года и до начала 1991 года, где в Аргентине в среднем рост цен годовой составлял более трех процентов то есть практически зашкаливала инфляция и по мнению президента джипи морган если фрс сейчас начнет преждевременный возврат к более мягкой денежной кредитной политике, то мы рискуем повторить ошибки 70-х и 80-х годов если даже ужесточение денежно-кредитной политики фрс вызовет глубокую рецессию на какой-то период то это та цена которую по мнению главы jp morgan chase мы сейчас должны все заплатить и победить безудержную инфляцию которая сейчас происходит практически на всех мировых рынках что касается главной криптовалюты то на дневном таймфрейме мы находимся в боковом движении вчера сегодня обратите внимание у нас свечи неопределенности сейчас на графике их видно мы пытаемся выйти из узкого диапазона, нижняя граница которого примерно на отметке 1910, верхняя граница на отметке пунктирной трендовой паутины это где-то в зоне 19.550, 19.560. Узкий диапазон в любом случае должен быть прорван. Также обращаю ваше внимание, что по индикатору Score мы двигаемся из медвежьих настроений в бычи но сейчас находимся в мертвой зоне по этому индикатору. Хотя и мы отрисовали здесь зеленый кроссовер, зеленую точку на дневном таймфрейме, у нас цена среднеизвешенная объемом VWAP находится наверху и уже достаточно перегрета. И также обращаю ваше внимание, что 6 часов сейчас у нас активно прирастает, но у нас есть нижний фитиль по свечке хайконэши и как правило это означает, что все еще присутствует неопределенность. Если посмотрим на локальные движения, то мы видим с вами что мы двинулись от средних границ, оттолкнулись от сетки и e may ribbon на индикаторе market cipher и вот здесь и толкнулись до верхней границы точки пивота, это где-то на отметке 19529 Также у нас следом идет 236 локальная FIBA, нам необходимо ее прорвать на отметке 19583 и дальше верхняя граница предыдущего пивота это где-то 19690 19, 700 я бы так сказал, это зона предыдущего all time high 17 -го года, прорыв этой зоны будет означать, что у нас будут все шансы попытаться все-таки подняться на отметочку, ну для начала это где-то будет 20 130 20 150, а дальше нас ждет отметка 2500 2400, вот эта зона примерно но сейчас мы уже на 6 часовом таймфорте находимся в бычьей зоне максимально по тренд-скору и мы нарисовали зеленый кроссовер уже на волне примерно 3460 синяя волна индикатора market cypher b и это означает что мы еще имеем конечно запал к движению но я не думаю что это переход к полноценной бычьей динамике, по крайней мере локальной которую все давно ждут так что будьте осторожны торгуйте исключительно локально я все еще ожидаю глобального ухода вниз на зону капитуляции и у нас очень похожа сейчас динамика которая была в 2018 году когда биткоин с отметки в 6000 потерял 50 процентов цены такое тоже может произойти поэтому в любом случае обязателен риск и money management Главный альткоин у нас также прирастает. Максимальное значение, которое нам подписывает локальный индикатор, это 1420. Сейчас пытаемся прорваться выше в первую очередь локального FIBA. Это где-то на отметке 1375. Но верхняя граница у нас сейчас в большей степени похожа на точку пивот 1388. Если прорываемся выше, то увидим как раз-таки отметку 1400-1420. Поддержкой выступает также локальная FIBA 768. Обратите внимание, 1420. 343 сейчас в локальной поддержке. Ну и это примерно сопоставимо с верхней границы сетки My ribbon локальной 6-часовой на индикаторе Market Cypher A. Но если быть более точным, поддержка скорее 1333-1335 уровня Fibonacci 236. Если проваливаемся, то уйдем вниз. Ближайшая точка будет 1317. Следующую мы увидим с вами на отметке 1300. но ну, если совсем будет сильный уход вниз потому что мы находимся волной моментума наверху, хоть и выходим в зеленую зону, но все-таки коррекционное снижение может нас увести в более глубокую просадку. И это отметка от 1300. Следующая у нас находится на отметке 1253 примерно. Ну и если посмотреть на дневной таймфрейм, мы видим, что индикатор Market Cypher A подрисовывает нам синий треугольничек, намекая на то, что коррекционное снижение может потребоваться. Есть намек на выход в зеленую зону денежного потока. Чуть-чуть сужаемся, но уже перегреты по цене средневзвежный объема. Предыдущие максимальные значения мы Достигали на отметке 18.17 сейчас у нас 14.54 то есть потеряли примерно 20 ну и соответственно скорее всего эта волна будет уходить вниз и нам через какое-то время потребуется тоже коррекционное снижение но 1400 мы можем с вами все еще пощупать дневной таймфрейм нам четко показывает это индикатором обратите внимание красными точками пунктиром это как раз таки зона 1400 на сегодня наверное, все всем спасибо кто досмотрел это видео до конца обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны подписывайтесь на наш телеграм-канал и телеграм-чат и также обязательно оставляйте комментарии, поддержите канал и если есть какие-то вопросы или монеты, которые вы хотели бы рассмотреть я с удовольствием их посмотрю в следующих обзорах обязательно пишите о них в своих комментариях ну а с вами был Гоша, канал IndexRate всем спасибо, всем хорошей недели и до новых встреч